Добрый день, Оскар. Разреши представиться. Вообще это костюм Нового года. Не Деда Мороза, не Санта Клауса, а костюм Нового года. Новый 2021 год. Вот перед тобой. И передо Вы как обычно умеете удивлять и радовать людей, и своим видом, и своей улыбкой, и своей энергией. Это очень здорово. Спасибо вам за это. Итак, вы готовы к нашему эфиру? Сегодня у нас тема очень важная, интересная. Это «Пробуждение». Конечно же, конечно. «Женственности». конечно. Скажите, пожалуйста, для начала, как вы вообще пришли к этой теме? То есть в какой момент вы вдруг осознали, что необходимо эту тему развивать? Тему женственности? Что-то, может быть, в жизни произошло, или кто-то так повлиял, или вдохновил вас? <связывая> Тот, кто читал мои книги, хотя бы немного, наверное, обратил внимание, что я в большей степени вообще-то пишу для женщин. И это не просто так, это не просто из-за большой любви к ним. Это есть, но главное в другом. То, что действительно женщина своим состоянием может в корне изменить жизнь. И в семье, и на планете в целом. Поэтому я целенаправленно занимался все эти 30 лет пробуждением женщины потому что знал, что от нее зависит многое, очень многое. И, конечно же, и постоянно сталкивался с женщиной вопрос, с вопросом, ну а как быть женщиной? Ну, я думаю, Асхат, вы тоже с этим постоянно встречаетесь. Как быть женщиной? Вот вы говорите, будь женщиной, будь женственной и так далее. А как это все? Ведь действительно это ум задает вопрос. Женский ум. Женское сердце знает, как быть. У меня есть пример, когда женщина не читала ни одной моей книги. Она только в автобусе, там, через плечо увидела одну фразу из моей книги, что женщина не должна работать. Ну, так вот, выпало ей. Она ехала, уставшая с работы. И это ее так поразило, что она за пять месяцев Реализовала именно то, о чем я говорю. Она стала женщиной. И стала классно жить. Это вообще супер пример. Так вот, быть женщиной действительно на самом деле это просто. Но эта простота, она закрыта в тайнах нашего ума. Наше сознание не настроено, женское сознание не настроено на женственность. Настроено на карьеру, на успех.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 Так вот, эти все вопросы, как были женщины, в конце концов, мне заставили найти тот эффективный способ, который позволяет за короткое время женщине стать действительно на порядке более женственной. За короткое время. Я вообще сторонник очень простых методик, таких легких, простых, потому что сам тоже не люблю такие сложные методики, и в своей жизни использую тоже простые. Но для женщин я тоже нашел такой, такой метод. Отлично. Анатолий Александрович, я буду задавать вопросы, но не те, которые беспокоят меня, а те, которые беспокоят наших подписчиков. Поэтому сейчас я буду голосом, наверное, моих подписчиц. И они очень часто спрашивают, нужна ли в 21 веке эта женственность? Время, когда необходимо работать, необходимо достигать целей, когда... А женщина разведена, когда мужа нет рядом, и женщине приходится самой содержать семью. Есть ли место женственности вот именно в такое время, когда женщина сама и работает, и семьи, семью семью воспитывает, как бы содержит и детей воспитывает? Для чего нужна женственность в современное время? Я же не случайно одел этот костюм. Я буду отвечать словами. Нового года, нового 2021 года. Он же, он же хочет быть, каждый год хочет быть счастливее предыдущего. И вот новый 2021 год тоже желает быть счастливее 2020. И он заранее через меня начал говорить такие важные вещи, которые я решил оформить даже в серию своих роликов. Так что у меня можно в инстаграме уже, я уже начал этот процесс. Так вот, теперь, используя такую возможность, это наш эфир, я хочу от имени нового 21 -го года сказать, а что 21 год ждет от женщины? Mm -hmm. Вы знаете, действительно, 21 год ждет от женщины нового качества женственности. Это без сомнений. Это с полной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 это говорит о том, что в ней много мужских энергий, мало женственности. Потому что мужские энергии в ней преобладают и начинают переделывать женское тело на мужское. Поэтому в первую очередь страдают женские функции. А может сразу по ходу вопрос? Вот эта идея, что из-за отсутствия женственности у женщины возникают какие-то проблемы со здоровьем, это теория или это доказанная как гипотеза или аксиома? Это аксиома. С ней согласны и медицина. И уже э, такие передовые э, э, врачи, они включают это в свой процесс э, помощи женщинам. Потому что это действительно так. Э, мы проводили тестирование, смотрели э, у каких женщин э, вот такие проблемы со здоровьем по женским функциям. И увидели, что это, как правило, э, жесткие или снаружи, или внутри э, женщины волевые целеустремленные, четко идущие к цели, там, на заработок, на успех и так далее. То есть вот они потеряли вот эту свою женскую составляющую, и преобладание мужских энергий явно видно. И вот у них чаще всего именно возникает эта проблема со здоровьем. То есть Окей. вот начиная со здоровья. Фирма женственность нужна для здоровья. Обязательно. Супер, принято. Если, женщина, ага. если женщина хочет действительно быть долго здоровой иметь классное свое состояние и детородные функции у нее полноценно развиты, ага. для этого обязательно надо быть максимально в женском состоянии тогда идет гармония тогда женщина все у женщины все происходит гармонично хорошо второй момент еще нам нужна женская современным женщинам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 Появляются женщины, мужчины и сразу же исчезают. Появляются и исчезают. Это просто говорит о том, что мужчина интуитивно чувствует, что здесь опасность. Это одно. Потому что рядом с сильной женщиной, женщиной, которая несет в себя много мужских энергий, мало женских, у него могут быть серьезные проблемы. Например, диабет у мужчин возникает. Только в одном случае, когда он находится рядом с женщиной болевой. Или эта мать была болевая, его выпустила, уже там его немножко э, э, испортила его здоровье. А потом еще переходит к женщине, которая тоже болевая. Так вот, диабет, уважаемый, у мужчины возникает только тогда, когда рядом находится жесткая болевая женщина. Ис исследуйте, смотрите, мы исследовали, убедились стопроцентно. Дальше, почему у женщины возникает диабет? Кстати, то же самое, когда в ней много мужских энергий и эти мужские энергии начинают ее, вот не только на женские функции влияет, но и вот такая болезнь возникает. Вот, пожалуйста, так вот мужчины боятся такую женщину с такой женщиной быть рядом. Он может ну, может потерять здоровье, может потерять даже жизнь. Спиваются многие и так далее. Ну и вообще, даже проще говоря, спать с мужчиной, ну не каждый мужчина согласится. Прошу прощения. Mm -hmm. То есть найти мужчину себе, женщине, которая имеет мало женских энергий, намного сложнее, чем женщине женственной. Это однозначно. Это вот второй вопрос. Я хочу задать вопрос, наверное, не по сценарию, но я так думаю, что многие женщины ищут ответ на этот вопрос. Не кажется ли вам, как специалисту номер один в СНГ вот по вопросам взаимоотношений, что в последнее время слишком много ответственности нагружается на женские плечи? Говорят, что женщина должна быть такой, женщина должна быть женственной, женщина должна правильно воспитывать детей, женщина должна вдохновлять мужчину, и что якобы все проблемы семьи это из-за женщины. А где мужчины? То есть, почему, ну, опять же, это вопрос вам, как специалисту, да? нет такого ощущения, что слишком много общества нагрузило вот ответственности именно на женские плечи. Асхат, здесь все, как говорится, все наоборот. Женщины сами взяли ответственность на себя. Женщины сами рвутся в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 не берет на себя вот это вот «должна-должна», когда она не берет на себя слово «надо», поверьте, там мужчина берет на себя все. Я приведу простой пример. Женщина вышла замуж за выпускника училища, пограничного училища, и уехали они на дальнюю точку, в горы, там ну пограничная застава, условий почти никаких, вот. И она там, ей ну, было там непросто, понятно, условия жесткие и так далее, так далее. И вот она забеременела. Она забеременела. Но она не хочет родить, условия не те, и она решила старым народным способом избавиться от беременности. Нагреть воду, попариться, ну и на ранних стадиях плод уйдет. Uh -huh. Простой, потому что там не ни медицина ничего, но вот она так решила. муж Мужу говорит, сделай мне очаг, поставь там котел, нагрей много воды, вот. а ему все некогда, он там на заставе, он там то, то, то, то. В конце концов, она берет сама, делает очаг, ставит котел, набирает воду и так далее. То есть она все делает сама. И все, с этого момента, начался процесс в этой семье принципиально другой. Мужчина стал задвигаться в сторону. То есть есть в каждой семье точка невозврата, когда женщина берет на себя что-то мужское в доме, в семье. И с этого момента все уже идет просто цепная реакция. Вот эти вещи надо отслеживать. Но в той семье, где женщина не берет на себя вот эти мужские домики,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 кто везет, на того и накладывают. Она берет на себя, ей еще докладывают, везет же лошадка. Ну и пусть на нее накладывает все больше и больше. Поэтому э, говорить на то, что на женщин взвалило общество, это первый шаг все-таки сделала собака. Ну, с другой стороны, если посмотреть на современные семьи, мы видим, что бывает картины, когда мужчина ничего не делает, он не готов брать ответственность, и женщине приходится... то есть... Перед ней дети, которые нуждаются в опеке, в заботе, в содержании, а муж бездействует. Асхат, да. это уже следствие. Это следствие. Мы уже взяли, вот сейчас вы зарисовку взяли, из той части жизни, где она уже все взяла на себя. Понимаете? Там, где мужчина, мужчина лежит, эта женщина уже взяла все на себя. А -а -а. Надо это это первоисточник проблемы в женщине, не в мужчине. Надо, от, надо отмотать назад и посмотреть, с чего все начиналось. Вы, выйти замуж. Она ему говорит, не, не ждет, когда он э, от, э, скажет, я хочу, любимый, я хочу тебе, э, я дарю тебе свою вот, руку, сердце и так далее. Она его подводит к этому. Она не может дождаться от него этого. Почему не может дождаться? Потому что он незрелый. Зачем же ты незрелого выбираешь? Понимаете? Она выбирает незрелого, его подводит к тому, что надо замуж, а еще лучше она от него беременеет, и он уже вынужден. Понимаете? И все, и пошло, пошло, пошло. Вот, милые женщины, просто простой тест. Та женщина, которая беременеет нечаянно, неожиданно, это уже не из женского слова. Понимаете? Когда женщина говорит мужчине, Радуйся, я беременна. Знаете, это уже унижение мужчины. Это тоже та точка, через которую пройдя, мужчина становится в доме уже на вторых родях. Должен мужчина сказать, любимая, я хочу от тебя ребенка. Только после этого она, если захочет, опять же, может забеременеть. Только после слов мужчины. Они так его ставят перед фактом. Вот, понимаете, вот из таких вот вещей под, повести под венец, вывести его на замужество, на, на женитьбу и так далее. Это, с этого все начинается. Анатолий Александрович, я вот с вами согласен в большинстве вопросов, да, как ваш ученик, как ваш последователь, но, повторюсь, да, я транслирую голос женщин и те вопросы, которые они задают мне очень часто, и вот я передаю их вам. Вот. Опять же, да, женщина, она изначально взяла на себя слишком много, она сама проявила лидерство. Но ведь и мужчина, он а то и мужчина, что он может взять больше лидерства. Он ведь не должен быть таким человеком, который говорит, а, ну женщина пошла работать, тогда я сяду на диван. А, женщина взяла лидерство, тогда я буду ведомым. А где же мужское лидерство, где же мужская ответственность? Почему ему нельзя стать еще сильнее и тем самым показать женщине, что тебе не нужно работать пути лица тебе не нужно брать на себя так много я есть если бы мы поработали над мышлением мужчин и донесли бы до них эту мысль что даже при мужественной женщине можно стать еще более мужественным мужчиной чтобы женщина смогла расслабиться вот может ли такая быть теория или это неверное рассуждение Аскар, я понимаю вас но давайте пойдем дальше к другой женщине вы задали вопрос, почему мужчины не такие. То, что вы сказали, мужчина бедный, есть такие, встречаются. И я думаю, вы тоже сами, сам такой. Поэтому есть такие мужчины, но их мало. А почему их мало? А мы пойдем к другой женщине, которая называется мама. Понимаете? Мама выпустила в жизнь уже не мужчину. Она своей заботой... Своим избыточным вот этим чувством материнским. Она его сделала не мужчин. Уже с самого, самой беременности. В самой беременности, если это мальчик, она несет в себе мальчика, и она его уже во время беременности начинает форматировать вне мужчину. Поэтому так много инфантильных э, мальчиков, поэтому так много...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 И воспитала инфантильного мальчика, который вырос мужчиной и остался мальчиком. Да? И вот они, сходясь, они уже изначально ну как обречены на провал. То есть сильная женщина плюс слабый мужчина – это развал в браке. Правильно понимаю? Правильно. И это, вот этот маховик раскручивается все больше и больше. После войны очень много... Ведь было, в войну уничтожено очень много мужчин. И женщинам пришлось на себя взять многие мужские роли. Женщины были сильные, волевые и так далее. Ну и все. И пошло, пошло, пошло, пошло. И закрутилось колесо. И вот сейчас мы видим уже результат этого маховика, что очень много женщин волевых и очень мало мужчин волевых. Ну и тут же я хочу все-таки вторую точку зрения рассмотреть. Мы, относим, мы сейчас обращаемся к маме, но есть ведь и отцы, которые тоже принимали участие в воспитании, значит они тоже допустили ту ситуацию когда девочка не почувствовала с ее, сторон, с ее стороны отца заботу опеку защиты ей пришлось вырастать сильной и сын возможно не увидел в отце сильного примера примера настоящего мужчины мужчины который берет на себя ответственность когда получается то есть Просто я к чему веду, если мы сейчас будем рассматривать только с позиции женщин, то именно мама повела себя так, именно мама воспитала сильную женщину и слабого мужчину. Но опять же, папа как будто бы в стороне. Он такой вот, я не при делах, да, я пострадал там после войны, я не видел своего примера, и как бы вот я такой жертва. Но эта война была там, это были наши прадеды. А сейчас-то картина другая. И как вот, что можно сделать для того, чтобы мужчина стал мужчиной, чтобы мужчина повлиял на то, чтобы женщина позволила себе быть женственной, позволила себе быть нежной, легкой, грациозной. Знаете, Асхат, а, все, зарисовка ваша верна. Вы правильно говорите. А где отец, а где тот мужчина? Все верно. Но давайте смотреть. Нам же, мы с вами, вот мы лично с вами, чем занимаемся? Мы помогаем обществу быть счастливым мы помогаем семьям быть счастливыми. правильно у нас такая задача да. и каков путь каков путь я ни в коем случае ни, ни в чем не обвиняю женщин даже вот в тех реальных событиях где они допустили ошибки я их не обвиняю я понимаю почему это происходит ни в коем случае никогда ни одну женщину я не обвинил не было такого но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 Я с вами согласен абсолютно, и я даже скажу больше. Мы проводим марафоны для мам, вопросы, вот поднимаем, по, поднимаем вопросы воспитания детей, и на эти марафоны собирается по 3, по 4, по 5 тысяч матерей. И вот тут интересный эксперимент мы провели. Нам говорят, а где же папы, Асхат, когда будет папа в теме, когда будут курсы для отцов. Я решил провести точно такой же марафон для пап. Мы запустили рекламу, я стал агитировать в Инстаграм. И теперь вот вопрос: вот как вы думаете, сколько мужчин собралось на это мероприятие? Там я было 3-5 тысяч? Сколько Я мужчин? думаю, что не, не, несколько сотен, максимум. 180 человек. Ну, я так и думал. То, что я проводил такие же эксперименты, то же самое, та же самая картина. То есть, соотношение, представьте, 5 тысяч против 180 человек это для меня был такой ну, шок, наверное, потому что. Мне тоже отцы писали, Асхат, ну, давай, а сколько там можно с женщинами да, уже возиться, давай уже для мужиков что-нибудь такое серьезное, мы тоже хотим быть хорошими отцами, давай нам какой-нибудь марафон. Но когда дошло до дела, я понял, что нет, а где? Где они? Где мы, мужчины? Поэтому я согласен с вами, что все-таки, наверное, ключ к семейному счастью – это именно женское сердце. Именно Жен... женщина, Жен... сделав Жен... первый Жен... шаг, способна изменить. Да. И вы знаете, вот, милые женщины, вот вам совет э, такой дам. Mm -hmm. Если э, ваш, вы подойдете с любовью к своему мужчине и скажете, милый мой, я хочу, чтобы ты рос. Я хочу, чтобы ты вырос и профессионально, там, и карьера, и прочее, и как отец, и как мужчина. Я хочу тебя видеть вот и все время тобой восхищаться. Но для этого может ну, Тебе нужны современные знания. Как во всем ты должен быть профессионалом. Ты капитан семейного корабля, так стань вот профессионалом. Отправьте его к нам вот на курс гармоничного развития личности. Вот там у нас много мужчин проходит. Uh -huh. Курс гармоничного развития личности. 10 месяцев онлайн обучения, и выходит классный мужчина. Вот если вы сможете своего мужа привести на этот вот курс, вы получите гарантированно классного мужчину. То есть вот в таком штучном варианте мы можем э, еще мужчинам. Массово не получается. Они не идут массово. Они, они вообще считают себя грамотными, Они считают себя ну я мужчина в штанах все и у меня в штанах все есть. Значит я мужчина. Нет. Мужчине нужно образование. Сегодняшнее время требует профессионализма в семейных вопросах. Капитан семейного корабля должен быть профессионалом. Иначе куда он ведет корабль? И в основном ведут корабль женщины. Поэтому Дайте своим мужчинам такую возможность обучиться. И тогда вы получите классного мужчину. А вы так будете своими женскими качествами заниматься и создавать атмосферу. Но чтобы мужчина вас услышал, нужно иметь, я уже исследовал это, не пять, максимум 7 женских качеств, на которых в основном женщины живут. Мало того, живут на трех качествах женских. На четырех, на пяти. До десяти лет как-то дотягивает. Но тот, кто имеет уже 15 качеств, это вообще звезда. Это вообще женщина, которая, у которой все есть. Для которой весь мир разворачивается. Всего 15 качеств, а это, это большая редкость сейчас. И то она звучит э, супер. Uh -huh. Поэтому я, милые женщины, вот у меня два пути для вас. Первый путь, это вы становитесь более женственными. Это все легко. Вот эта методика, которую мы придумали, уже несколько лет используем. Эта методика, ну, просто классно все равно. Кстати, хочу сказать, что Насхат, когда увидел эту методику, он и сразу почувствовал, вообще радуюсь, за него, почувствовал, что насколько это действенно, и он предложил ее в новом формате. Он даже он нас перегнал в этом вопросе, нас основатели. И классно, я радуюсь этому, потому что действительно это доброе дело, женщинам помогать обрести женственность. Так вот, вы обретите это первое. Идите в направлении своего женского состояния. Чем больше вы качеств открываете, тем больше ресурсов у вас открывается. То, что каждое качество открывает новый ресурс. Это и вопросы предназначения, это вопросы талантов, это вопросы взаимодействия с мужчиной и прочее, с обществом. Все растет, все развивается. Каждое качество добавляет в вашу сферу жизни, вообще делает ее все более богатой. И вас мужчина ваш будет слышать. И он... А второе, отправьте его на обучение. И тогда ваша семья будет ну, счастливой на всю оставшуюся жизнь. Супер, супер. Анатолий Александрович, я хочу поделиться с вами такими небольшими результатами. Мы буквально месяц назад, вы помните, да, запустили наш проект NewMe, именно на основе вашей методологии, получив от вас благословение, разрешение, мы запустились. И мы недавно пригласили участников для съемок а, видео отзывов. Честно сказать, я я поверил в эту методику, но я до конца не понимал, вот каков будет результат. Представьте, один месяц буквально четыре качества мы развивали: это не нежность, а гибкость, грациозность и загадочность. И когда я услышал отзывы, вот честно скажу, мы с командой мы чуть не плакали. Мы говорим, это вы правду говорите или и, и девушка сидят, говорит, да. Мы стали другими. Муж стал больше комплиментов делать, стал цветы дарить. Дети стали более послушными, стали помогать. И я вижу, девушки сидят, женщины, и улыбаются. Вот глаза горят, улыбка голливудская. Я думаю, неужели только за один месяц уже такой результат? Четыре качества буквально. Это, это просто феноменально было. Ваша методика – это просто это золото. Это Асхат, я благодарен вашей команде за то, что вы сумели этому придать массовость. Это очень важно. Вообще, я на Казахстан очень надеюсь. Это страна, которая в будущем даст очень высокие результаты для мира в целом. Это, здесь закладывается много из того, что потом в мире будет использоваться для развития общества. Я это серьезно говорю, я исследую эту тему и могу вам сказать, я некоторые варианты будущего уже вижу. Так вот, э, Иосхат, это вы э, один из тех, кто прокладываете этому дорогу. Действительно, я подтверждаю, я эту методику разработал таким образом. Три месяца, чтобы женщина три месяца прорабатывала. Как... Ну у нас мы, мы саму идею вот так реализуем, Иосхат по-другому. Но, по сути, это одно и то же. Так вот, за три месяца мы получаем, гарантированно получаем другую женщину с качественной другой жизнью. Меняется ее жизнь в семье, меняется ее взаимодействие в коллективе и так далее, и так далее. Вообще все с родом, вообще все меняется. И она становится такой богатой, содержательной. Вообще, это, конечно, супер. супер, супер. Мы даже а, придумали такое название а, системе Пробуждение качества назвали это 3 П: познать, принять и применить. То есть, первое, мы раскрываем теорию качества, мы говорим, что, допустим, что такое нежность, как она отражается в жизни женщины. То есть, мы делаем акцент на то, чтобы она узнала, что это качество из себя представляет. Второе это принятие, как вы говорили, намерение и аффирмации, чтобы принять в себе это качество. И третье применить. Мы придумали очень прикольное, интересное задание, чтобы женщины, наши участницы, на практике смогли попробовать это качество. И работает. Работает классно, работает шикарно. И уже около больше тысячи участниц не только с Казахстана, но и с России, с СНГ, уже начинает меняться. Так что, Анатолий Александр Александрович, благодаря вам женщины начинают становиться счастливыми. Это очень круто. Анатолий подумайте над тем, чтобы еще такие качества развить в женщинах, как культура, Uh -huh. Вообще культура. Это не то, что там кино, театр, там, концерты. Это культура всего. Культура жизни, культура тела, культура здоровья, культура... Ну и так далее, так далее. Все, все, все вопросы культуры. Потому что женщина – министр культуры семьи. Uh -huh. Она создает атмосферу, в которой вырастают и культурные дети. То есть это дети высокой культуры вырастают. И отношения в семье совершенно другие. То есть вот на это качество обратите внимание. И еще на качество масштабность. Многие женщины хотят видеть свою семью постоянно растущей, в плане и материальном, и так далее. Хотят видеть своего мужчину более высоко летающим, и так далее, и так далее, чтобы у детей был, была перспектива и прочее. Как милые мои, милые женщины, вы будьте масштабными. И ваша масштабность поведет семью туда, к этим высотам. Например, вот я, многие из вас еще помнят, наверное, Михаила Сергеевича Горбачева и его жену Раису Максимовну. Я знал эту семью лично, поэтому могу сказать определенно. Это была масштабная женщина. Она, масштаб, она помогла ему стать президентом. Она вела его. Она его вот, подняла на эту вершину. То есть масштабная женщина открывает мужчине масштабные высоты. Поэтому вот, обратите внимание на эти качества. Супер, супер. А еще масштабно женщина воспитывает настоящих героев. Да. Она воспитывает сыновей, которые в будущем меняют этот мир к лучшему. Да. Такой вопрос интересный комментарий. А Есть ли какие-то возрастные ограничения? Вот Со скольки до скольки лет рекомендуется работать над своими женскими качествами? Или без ограничений? Вы знаете, над женскими качествами я уже общаюсь со своей дочерью, которой... Вот сейчас исполнилось 6 лет. Uh -huh. И она уже знает о них. И уже знает не первый год о женских качествах и так далее. Мы с ней на эту тему разговаривали. И она слышит, понимает, мало того. Ведь знаете, женщины, милые женщины, в чем еще проблема? Почему я на вас упор делаю? На женщин. И в них вижу ту силу, которая может изменить мир. Потому что вы рождаетесь женщиной. Мужчинами становятся, мужчине надо стать еще мужчиной. Потому что, вы знаете, еще плод развивается, он сначала женском э, виде развивается. Только потом мужчины становятся. Поэтому женщинами рождается, а мужчинами становятся. Этот процесс очень длительный, мужчина зачастую с опозданием становится мужчиной. Поэтому я на вас надеюсь. Так вот, женщины, женщины, если с детства, девочки, говорить об этих в ней раскрывать это, подсказывать, что эти качества они, она уже сама понесет это все в жизни. в ней это все есть, нужно просто не забить это, а помогать. и здесь отцам очень важно тоже проявить девочке внимание соответствующее. подарки, цветы, там маме цветы, ей обязательно цветы, ну и так далее, и так далее. то есть или общий букет, но ну, это нужно сказать, что это милые женщины, это для вас и так далее. то есть понимаете, то есть вот этот вопрос нужно с детства. А по ограничению верхнего тоже нет. Тоже нет. знаете, очень много примеров того, когда женщины за 90 они классные женщины, они такие женственные. Я много примеров таких, знаю, колыбаюсь, потому что просто вспоминаю таких женщин, которым за с лет не по телефону она с тобой скажет, алло, я это реально на себе испытывал. <связывая> Знаете, вот, извините, и у меня все встало. <связывая> То есть настолько ее энергетика, настолько она мощная, энергетически женщина, проявлена с богатым набором качеств, что ты просто балдеешь, хотя ей за 90 лет. У меня есть партнерша, с которой я работаю по... Ну, да, она живет в другой стране но мы ведем одну световую работу вместе ей за 80 мы, это классное общение такое понимаете то есть возра... возраста нет с малого самого малого с детского возраста и до Супер. здесь очень много вопросов задают когда стартует курс сколько стоит и так далее дорогие женщины подписчицы мои и если вам интересен наш курс, у меня в описании профиля есть ссылочка. И вторая группа стартует уже 1 января, сразу после Нового года. Поэтому вы можете перейти по ссылочке, зарегистрироваться. Стоимость всего лишь 5 долларов в месяц. Это, наверное, ну, это очень доступная цена. Мы сделали такую цену, чтобы все могли себе это позволить. Поэтому, пожалуйста, добавляйтесь, участвуйте. Мы открыты для всех вас. Вот я хочу тоже на этом... Немножко остановиться. Асхат, вы вот такой бросовый, можно сказать, ценой. Это не сильно. То, что вы делаете, стоит очень дорого. Но вы снижаете цену до предела именно для того, чтобы как можно больше женщин прошли. Я сам иду таким же путем зачастую. Многие вещи делаю или бесплатно, или с очень низкой ценой, Просто именно заинтересован в глубочайшем изменении женщин и общества в целом. Поэтому я благодарю вас за то, что вы вот идете именно таким путем. Действительно, это те копейки, которые, ну, просто, друзья мои, о них вообще не стоит думать. Вы приобретаете совершенно другие ресурсы, другого порядка. Эта цена, это даже не... Говорить об этом не стоит. И я рад, еще второе, что хочу сказать. Как Новый год, я же Новый год, да, да, да. Да, я рад, что с первого числа уже новая группа женщин э, включится в этот процесс. Призываю вас, вы войдете в Новый год совершенно в другом качестве. Всего месяц, и вы уже будете на вершине своих возможностей. Супер, я рад. Спасибо. Антон Александрович, а вот у меня вопрос по методике. Вот э, Мы каждый день выкладываем новые аффирмации, очень -таки продуманные, вдохновляющие. Вот как они работают с точки зрения методологии, да? Как они влияют на женщин? Почему женщина начинает так сильно раскрываться и меняться? Вот как эта аффирмация влияет на мозг, на сознание, на подсознание? Можете вот объяснить? Потому Он, что оно работает, да, мы понимаем. А как это устроено и как оно влияет на женщин? Дело в том, что современная женщина, современная женщина, она очень, ее мозг очень загружен. Ну, согласитесь, загружен школой, загружен там высшими образованием, а то и не одним. Загружен той информацией, которая постоянно ее окружает, интернет и прочее, прочее, прочее, прочее. И чего только нет в женской голове. Это вообще, я помню, проводил эксперимент, но это вообще фантастика дважды два стериновая свечка это женская логика и все это в одной голове ну ладно так вот э, дело в том что любая аффирмация она концентрирует внимание на определенных э, образах на определенных мысли образах которые вот в этом хаосе вот в этом огромном объеме информации четко как знаете как такие э, центральные узловые точки начинают структурировать вообще все пространство, все приводить в единое русло, все приводить в единый вектор. То есть вот эта вот структуризация сознания ⁇ это, наверное, самый, э, самая большая польза от, от такого вот, от аффирмации. Это структурируется сознание в нужном направлении. От хаоса человек переходит на концентрацию, на векторное мышление, и оно действенно, оно эффективно. Понял? Теперь понятно, отлично. А вопрос, вот вы очень часто э, называете цифру 10 качеств. И я, как вы, тоже я продолжаю говорить об этом. Но вопрос, откуда появилась эта цифра? Как вы выявили, что именно около 200 качеств есть в женщине, скрытых качеств? Как вы пришли к этому осознанию? Даже не около, более 200. Uh -huh, uh -huh. Uh, наш, uh, наш рекорд когда мы насчитали Ну, я уже сказал, я много лет же занимаюсь этим вопросом, много лет uh -huh. и вот когда я много проводил офлайнов uh, uh, встреч в аудиториях uh, разные мероприятия мы специально садились и uh, составляли списки качеств то есть с помощью аудитории когда вот в таком коллективном, uh, коллективном процессе мы эти качества uh, разрабатывали, мы их находили, мы их разрабатывали, мы их соединяли, там находили их взаимосвязь и прочее, прочее. То есть исследовали это глубоко. Много это следствие многолетних исследований. В результате многолетних исследований, а этим я уже занимаюсь почти 30 лет, то вот мы создали список где-то более 200 качеств. Но это список ну, список сам по себе ни о чем не говорит. Я думаю, что нужно идти не от списка. Нужно просто знать, что есть их большое количество. Uh -huh. и, а нужно идти раскрывать качество за качество именно те, которые вот на сегодня наиболее востребованы, наиболее э, трудно э, реализуемые в жизни. Помогать женщинам раскрывать то, что очень важно и то, что они сами... Э, вот, вот чем хорошо вот такая, такой процесс коллективной работы, то в коллективе женщины все-таки не исходят с дистанции. Они включаются и начинают все больше, больше, больше включаться, видят результаты, еще более ускоряют процесс. Поэтому вот идите от качества к качеству. До скольки вы дойдете, знаете, я думаю, что через какое-то время, когда женщины рядом с вами наберут там... 15, 20 качеств, вы будете видеть, как они будут уходить от вас. Потому что они выйдут на такой уровень счастья и радости, что я, мы, мы заметили это. Они уже этим этим становятся женщинами самого высокого класса. Самого высокого класса. Но, но потом возвращаются, через какое-то время возвращаются, скучно становится, те качества уже... Все обжиты, все исследовано, все добились, все есть. Ну хочется еще дальше. И снова начинается процесс нового роста. Поэтому идите от качества к качеству. То, что за 200 лет, это есть действительно. Но это вам ни о чем не говорит. Просто их прочитать, это ни о чем не говорит. Нужно их проживать, нужно приобретать опыт. Супер, супер. Вот этим как раз мы и занимаемся в проекте «Юмейт», добавляйтесь, наши прекрасные, милые женщины. И только что прочитал комментарий интересный. Одна... Подписчица пишет, это что, сам Анатолий Некрасов? Я сразу и не поняла. Дорогие наши участницы, да, сейчас в прямом эфире сам Анатолий Некрасов. Автор книги «Материнская любовь», автор книги «Пробуждение женщины», автор более 40 книг, человек, который спас тысячи и тысячи семей от развала, от развода. Да, сегодня у нас такое большое счастье. Анатолий Александрович <связать> с <нами> в эфире. <связать> Благодарю вас, за представление. Но, знаете, наверное... Ну, во-первых, друзья мои, да, это Анатолий Некрасов. и Анатолий Красов. Новый год. Я Новый <с. Новый 2021 год. <с. <с. Я специально вас хочу, я приглашаю вас в Новый год, в новое качество жизни. И это новое качество, самое простое, еще раз, говорю, самое простое, самое эффективное, это через раскрытие своих качеств. Так вот, э, а по поводу того, что э, с пастом. Э, Семей много от развода. Да, но это, знаете, Асхат, это не самый э, яркий показатель. Самый яркий показатель, что я спас жизни очень многих детей. Очень многих детей, которые были э, задавлены материалами или были бы задавлены материалами, если бы они продолжали такой путь, путь э, своего э, вот, насилия над детьми. Я имею в виду насилие какому? Избыточного материнского чувства. Более 80% всех ушедших преждевременно. Что такое преждевременно? Раньше родителей детей. Не в любом возрасте. Хоть в 60 лет. неважно, важно. В любом возрасте. Раньше родителей. 80% это именно из-за избыточного материнского чувства. Вот вам, мои, мои друзья. Вот такая арифметика. И я спас действительно очень много жизней. Вот это... И сильно вот этим я горжусь. Благодарю. Здорово. Здорово. Это очень у меня, у меня прям урашки покорили. Я, я представил, да, что вы сделали, это просто, это просто невероятно. Анатолий Стануш, у меня такой вот личный вопрос. А вот методика по раскрытию женских качеств мы ее приняли от вас, но мы ее чуточку вида изменили, как подачу, мы ее переупаковали. И вот вопрос, как вы думаете, не испортили мы ее? Может быть, мы что-то сделали не то? Или, может быть, мы наоборот преобразили. Хотелось бы вот ваше мнение, такое честное мнение наставника о том, что мы сделали с проектом. Знаете, Асхат, я отвечу просто. Дело в том, что я никогда не хожу проторенными дорогами. И всегда приветствую новые пути. И у всех. Я никого за собой не веду. Я даже, вот слово ученик, там прочее, я... Э стараюсь как-то не использовать потому что я считаю что тот кто идет рядом со мной это мастер самостоятельный идущий рядом и он идет обязательно своим путем не повторяйтесь вообще в жизни никогда ни за кем взяли знания получили отдали нужное этому э, мастеру этому, и идите обязательно своим путем вот это моя позиция для себя и для других Супер, супер. Ну, это, это показатель очень высокой мудрости. Это очень здорово. Анатолий Александрович, представляете, уже почти час пролетел, а я не успел задать даже половины вопросов, которые э, адресовали вам в Инстаграм мои подписчицы. Поэтому постараюсь хотя бы один-два, если мы успеем вдруг. Давайте. Если успеем, тогда можно. Успеем, да сколько успеем, давайте. Так. Так-так-так-так-так. Как поднять женскую энергетику? Но я же уже сказал о том, что каждое качество – это ресурс. Супер. Ага. Работаете, десяток качеств. Вы в 10 раз повысите свою энергетику. В 10 раз, а то и больше. Потому что каждое качество – это ресурс. Освоив качество, вы открываете с какую-то свою новую грань. Соответственно, новое какое-то энергетическое наполнение. Это 100%. Отлично. Дальше. Где найти и сохранить энергию, не тратить попусту? Как восполнить энергию и как избегать энергетических вампиров? Вот такой интересный вопрос. Вы знаете, ну начну с последнего. Как избежать энергетических вампиров? Да. Вот, Асхат, вы тоже встречаетесь же с этим. Вы работаете с аудиториями. Действительно встречаются люди, которые потребители, которые желают потреблять. Вы знаете, вот как избавляется Солнце от, от вампиров, которые используют солнце в своих целях? Как вы думаете, как, как Солнце избавляется от вампиров? Сжигает, может быть, я не знаю, Оно просто светит и все. Ага. Понимаете? Просто светитесь. Светитесь где-то. Понимаете? Потребляют и создают проблемы вампиры только тогда, когда у вас мало свечения. Тогда они взяли часть и уже заметно, что взяли. Но когда вы светитесь ярко, мощно, любите людей, любите все, тогда вы просто неиссякаемые. Меня как-то спрашивают, у меня столько дел, такая нагрузка. Я там, как вы все успеваете? Я говорю, всего-навсего несколько слов, и вы поймете. Я очень люблю людей. Я люблю всех людей. Какой бы он ни был, и это мощнейший мой ресурс. Я люблю землю. Я люблю землю во всех ее проявлениях. Я ее совершил кругосветную впечатление. Я много, во многих странах говорил, я люблю всю землю, все народы. Это второе. И третье. Я люблю жизнь. Вот любите людей, землю, жизнь и у вас ресурсы будут бесконечны. Супер, супер, отлично. И, наверное, последний вопрос, завершающий, если мы успеем. Как быть в балансе, когда хочется и достигать целей, и оставаться женщиной? То есть, как достигать целей по-женски, особенно в отношении финансов? Милые женщины, когда вы собираетесь сделать какой-то шаг в карьере там и прочее, mm -hmm. пожалуйста, развейте несколько качеств новых дополнительных к тому, что у вас уже есть, и вы легко преодолеете это. То есть каждая новая ступень, каждая новая высота должна обязательно быть, впереди должно идти новые качества. Пять качеств добавьте, и вы любую высоту берете. Супер, супер. В общем, раскрывайте женские качества, и будет вам счастье. Да, Правильно? да, да. Здорово. А то же самое, спасибо вам за этот эфир, за вашу энергетику, за вашу улыбку, за то, что вы сегодня костюме Деда Мороза, я думаю, Нет, в костюме Нового, Деда... года, да. а Нового, Нового года, года правильно. Нового года. Я думаю, что мало кто из экспертов, мастеров своего дела осмирился вот так вот взять костюм, одеть и вот просто без страха, без стыда выступить в таком да. необычном костюме. Да. Это тоже показатель того, что вы открытый человек, вы ничего не боитесь, вы живете так, как вы хотите. Это классный пример для всех нас. Благодарю. Благодарю. Спасибо вам за эфир и до встречи.